Флюра художник и декоратор. Так коротко и ясно говорит она о себе. Кроме оформительской работы, Флюра занимается изучением и восстановлением татарского орнамента. Выполненные в совершенно непривычной технике древние узоры становятся актуальными в современном мире. Легендарная казанская кожная мозаика и тамбурный шов теперь на фарфоровых тарелках. Я собрала вот эти орнаменты, я сходила в Ленинскую библиотеку, я посидела внимательно, все почитала, просмотрела очень много материалов. Вот на основе вот уже этих материалов, которые я собрала, я как раз вот решила создать эту коллекцию. Я уже говорила, что это только начало, и, в общем-то, вот я, наверное, вот все все-таки продолжу. Вот в этой технике, в смысле, вот в этих вот полосочках как-то продолжить эту тему. Это тоже надолазурная роспись по фарфону. В технике надглазурной росписи Флера делает пано для хамам, украшает печи и камины. А в последнее время такие произведения искусства можно увидеть и на кухонных фартуках. Впрочем, и здесь уже появилась своя мода. По моей работе моду могу вам сказать, явно она прочитывается. Это, конечно, Кантри и Прованс, потому что темы в основном только такие. Ну, люди любят пошутить, с юмором относятся к тому, вот я говорю, опять-таки, про эти вот петухи, например, ну, казалось бы, ну, петух, ну, не поближе ну, петух, да? Но ну, все равно же они же милые, они же наши домашние, мы же, собственно, как бы знаем уже из детства все эти сказки, там, про курицу петухов там. Еще есть классика, но классика в каком виде? Ну, это, наверное, вазоны с букетами какие-то, может быть, я не знаю, амуры какие-то, очень красивые, робески. «Хочу быть художницей», – говорила она в детстве. И к своей мечте шла уверенно. Художественная школа, любимая учительница Елена Юрьевна Якубович, училище прикладного искусства и постоянная работа над собой. Сейчас Флёра Доминова известный художник. Многие изделия мастера можно встретить в российских и европейских домах. И каждый раз, приступая к очередной работе, Флёра Доминова по крупицам собирает информацию, разрабатывает тему – и создает эскиз. Флюра Доминова несколько лет назад освоила роспись керамических плиток Азулежу. Работы художницы, выполненные в этой технике, известны в самой Португалии, на родине из Росцов. Недавно в Казани прошли Дни португальской культуры, куда Флюру Даминову порекомендовал профессор португальского института Камоэнса Жоу Мендонса. Жао Мендос рассказал о истории очень интересной, вот, возникновении этой плитки Азолежа. Он как раз рассказала о ну, естественно, технологии, показала этот мастер-класс. Как известно, англичане очень пунктуальные люди. Проводить мастер-классы Флюру Даминову приглашают и в Москву. Уникальные техники, которыми владеет художница, применяют в украшении интерьеров. В первом проекте я расписывала зеркало. Вот. Ну, как зеркало расписывала из керамической плитки, я собирала зеркало, оно было декорировано, керамич... расписано керамической плиткой. Прошел год, и вот они вспомнили обо мне, сказали, вы на пожалуйста, вот приезжайте, распишите, нам, нам нужны для проекта часы. И сделали из тарелки фарфоровый э, насильные часы, как раз назывались часы викторианской эпохи, что-то там. И э, вот пришлось мне делать э, по обоим, расписывать часы. Замечательные часы получили, съемка, как обычно, была веселая. Мы уже все перезнакомились, замечательная команда, замечательная компания. Вот, я очень довольна. Также Флёра Даминова активно общается с керамистами из Аргентины, Португалии и Турции. На просторах интернета художники делятся секретами своего мастерства. Мы же все по-разному мыслим, мы же все по-разному видим. Поэтому здесь тоже в самое время вроде есть, да, мы вроде занимаемся одни, вот и расписываем фарфор, фарфор расписываем э, плитку там, допустим. Но у всех подход ведь разный, почерк разный, потому что кому-то одно нравится, кому-то другое. Обе равно работа. Вот такая незамысловатая формула успеха художницы Флеры Доминовой. В Казани уже прошло несколько персональных выставок мастера. Себя Флера Доминова считает счастливым человеком. Она состоялась и как художник, и как женщина. Для счастья это семья. Это семья. Это хороший муж. Это любимая дочь, еще и зять, У меня еще есть теперь как год. Вот, поэтому отношения в семье, поддержка семьи – это очень много. Я всегда об этом говорю. И всегда говорю о том, что если бы не было такой крепкой семьи, как моя, например, и люди, которые поддерживают меня рядом со мной, Наверное, ничего бы, может быть, и не было. Я женщина, допустим, да, и какие-то вещи просто я не понимаю. Это что-то из технических моментов, да, как там, что-то потом. Это все занимается муж. Я вот только сижу, творю, что называется, и он говорит, работай, работай, дорогая, Делай что хочешь, я тебе во все помогу. Поэтому в этом смысле я, конечно, извалована и художница. Наверное, так все как-то и складывается. Слава Богу, я всегда об этом Богу говорю спасибо».